iOS 16 стало для меня полнейшим разочарованием, вы только посмотрите на это. Это даже не iOS 16, а iOS 15 Pro какая-нибудь. Не поймите меня неправильно, для первой бета-версии система работает неплохо и стабильно, никаких подлагиваний и зависаний за время эксплуатации я не обнаружил. Оно и понятно, ведь с точки зрения архитектуры это все та же старая добрая iOS 15 с абсолютно теми же самыми составляющими под капотом. Дьявол, что называется, кроется лишь в косметических меня зовут Артем, кстати, и вы на волне канала Apple Finder. Перед вами два устройства. Слева iPhone 12 Pro с iOS 15, справа iPhone 10R с iOS 16. Ключевым нововедением прошивки стала персональная настройка различных элементов системы. Правда, только в рамках экрана блокировки. Выглядит стильно, вариантов для кастомизации пруд пруди, однако остается открытым вопрос. Почему для реализации этого требовалось ждать так долго. К тому же, честно сказать, не совсем понятно, почему Apple не предоставляет пользователям возможность установки более мелкого шрифта с отображением времени. Возможно, выглядит удобно, но смотрится субъективно так себе. Более-менее привлекательным для меня стал самый последний вариант отображения и то с большой натяжкой. И тут начинается самое интересное. Вроде бы и виджеты добавили и перенесли уведомления в нижнюю область экрана, но менять функционал заветных горячих клавиш вызова камеры и включения фонарика по-прежнему нельзя. Также непонятно, зачем перенесли строку поиска сверху вниз. Вроде бы удобно, но ощущение, что разработчикам просто-напросто было лень делать что-то кардинально новое, дабы порадовать своих пользователей. Само собой, внедрили ряд крутых нововведений, например отображение вкладки AirPods на главной странице меню настроек, а не в разделе Bluetooth, как это было раньше, распознание текста кириллицы через стандартную камеру, тактильный отклик при наборе текста, возможность защитить паролем папки скрытые и недавно удаленные в приложении фото и, внимание, обновленная, более плавная анимация при гаснущем экране и выводе его из полуспящего режима. Тут-то и заключается развод от Apple в лице iOS 16, ведь по сути, свои большинство нововведений, не касаются лишь графической составляющей интерфейса. Осенью это будет приятный апдейт, который породит множество разногласий по поводу крупных цифр на экране блокировки и недоступного лог-скрина с отображением текущей погоды на ветеранистых, по мнению компании, айфонах, вроде iPhone 10 s и так далее. Неужели Apple и вправду было лень хотя бы немного заморочиться и подарить пользователям более свежий вид на тех же иконок рабочего стола? Согласитесь, но если бы iOS 16 выглядел примерно так, уже бы система смотрелась куда стильнее и интереснее. А сейчас создается ощущение, что локскрин обновили по полной, навертели много чего интересного, а про рабочий стол просто забыли. Короче говоря, iOS 16 это iOS 15 Pro или iOS 15 Plus, не более. Пишите в комментариях, как вам iOS 16 и что вы вообще думаете об этой версии прошивки для наших iPhone спустя две недели после анонса на WWDC. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки этому видео и делиться им со своими друзьями в социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Совсем скоро увидимся, до встречи, пока!